262 порушения швидкісного режима в Киеве за первые 8 минут работы камер фото- и видеофиксации. Имеет, и давно такого не было. У него стрелочка, 50 больше не поднимается. Друзья, всем привет! С 1 июня 2020 года в Украине заработала автоматическая система видеофиксаций нарушений так называемые письма счастья. Все помнят, когда-то эта история была, да, она вернулась. Ну, периодически, как обычно, плохое и хорошее возвращается, давайте разбираться, каким образом можно этого избежать, насколько будут штрафовать, какие нарушения, да, и как это будет все выглядеть. Первое, что будет происходить? Эти камеры, которые пока что, ну, в принципе, минимально, но я думаю, это временно, потому что как только они почувствуют Кус крови, да, это денежка, которая будет лететь к ним. Количество этих камер будет увеличиваться по Украине. После ситуации, когда два месяца люди не работали, и реально кризис, реально у людей нет денег, и тут вам еще возьмите еще один подарочек, да, камеры, которые будут вас штрафовать, как пока заявляют, за превышение. Смотрите, ребята, вот так выглядит камера видео-фотофиксации. Вспышка там вроде небольшая, но вот оно должно по идее же ночью как-то фотографировать все это дело. Так что вот здесь вот в районе, но ну, эта камера висит между Севастопольской площадью и Кардачами, скажем, да. И когда оттуда едешь, есть знак, вон видно там даже вон э, Севастопольская площадь, есть знак, что впереди видео-фотофиксация, ну и здесь вот камера висит. Есть список камер. Вроде бы в Киеве установлено 20 камер, в других городах тоже. И все это установлено в местах, где повышена аварийность, повышенная смертность. То есть все это преподносится с такими благими намерениями. 45% в ДТП стоит самое через превышение шликкисного режима. Понимаете меня, да? Вместо того, чтобы улучшать качество дорог прописывать, прорисовывать хорошо пешеходные переходы надо что сделать? надо поставить камеры, надо зарабатывать деньги не есть задачей а, заработать на этом деньги ни в коем разе есть задача чтобы люди знали что когда они едут и когда они нарушают правила на дороге правила дорожного движения что они не только а, не думают про своё життя. А они ещё не думают про життя тех людей, которые едут с ними в машинах, людей, которые едут с ними по дорогах Украины. Нет, я согласен, что нужно наказывать водителей, которые превышают скоростной режим, особенно в населенных пунктах. Кстати, по ПДД, кто мне скажет, напишите в комментах, какая разрешенная скорость в населённых пунктах. И по закону, по закону, да, можно, в принципе, плюс 20 км, то есть там порядка 70 километров можно передвигаться по городу. Все, что свыше 75, 80, 90, 100 километров, это у вас будет превышение и будет наказываться штрафом в автоматическом режиме в сумме 255 гривен. Это если вы превысили на 20 километров. И если вы превысили на 50 километров, там сумма штрафа больше 500 гривен. Отлично. Значит, 255, 510 гривен. Вот так это будет выглядеть. Можно этого избежать, нельзя, потому что все помнят, эта история была несколько лет назад. По итогу были э судебные иски, судебные решения, которые всю эту систему, ну, условно говоря, слили. Почему? Потому что, ну, по факту, камера фиксирует превышение скорости автомобилем, но она совершенно не фиксирует, кто за рулем. Я езжу, например, по, допустим, доверенности, а настоящий хозяин сидит где-то в другом месте, правильно? Вот сейчас э, письма счастья на чье имя придет. С учетом сейчас упрощения того, что можно передать ключи, да, свидетельство о регистрации, можно ездить ну, на любом автомобиле, не нужна недоверенность, ничего, кого наказывать. Наказывать, естественно, будут владельцы автомобиля, но хорошо, ситуация, за рулем был не владелец автомобиля, а письмо счастья придет к нему, штраф, неприятно, деньги, плюс к тому оспаривать, непонятно, как это все оспаривать, Потому что никак раньше судебный сбор сделали 420 гривен, да, вы понимаете, штраф 255, но ну, никто не будет заморачиваться, чтобы платить судебный сбор 420 и оспаривать штраф 255 гривен. Плюс к этому еще достаточно хитрая система, если в течение 10 дней... Ты оплачиваешь штраф допустим я не нарушал ехал кто-то другой на моем автомобиле превысил мне пришел штраф если ты платишь штраф скидка 50 процентов круто скидка за то что не я за рулем на моем автомобиле нарушили и мне еще и скидка я думаю что по итогу будут судебные иски и где-то за ближайший год за ближайший год будет наработана какая-то судебная практика, правильная, юридическая, да, ну, по которой хотя бы суды примут решение, реальный механизм, реальный механизм да, ну как можно наказывать владельца автомобиля, который не превышал, не нарушал, но он автомобиль попал на камеру, и ему пришло письмо счастья. Да, кстати, замечу, друзья, что данные штрафы по видеофиксации будет гораздо сложнее оспаривать ввиду того, что эти камеры они сертифицированы. То есть, в большей степени в, в прошлой истории суды отказывали и отменяли эти штрафы из-за того, что эти камеры были не сертифицированы. Ну, власть уже как бы эти ошибки учла, и камеры сертифицировали. Самый элементарный вариант, как себя обезопасить от видеофикса... видеофиксации превышения скорости, да, я вам рекомендую это использовать приложения. Мобильные приложения, в которых будут прописаны данные камеры, э, зафиксированы, и просто при подъезде к этим камерам да, вам телефон и приложение будет сигнализировать, что нужно соблюдать скоростной режим. Я ни в коем случае не призываю вас превышать скорость в населенных и ненаселенных пунктах но могу подсказать вот элементарное решение это мобильное приложение их в принципе несколько я не буду говорить какое вы можете в гугле элементарно загуглить плюс к этому можно использовать радары и антирадары ну я вам скажу что по стоимости данное устройства дороже и в принципе на сейчас ну, наверное, менее актуальные. И, кстати, напишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого всего и насколько это все а, в рамках закона. Естественно, нажимайте кнопочку подписаться и ставим лайк данному видео.